Привет, дорогие мои! Предыдущий ролик «Резиновая шея» всколыхнул ваши пытливые умы не на шутку. Очень много вопросов было в сообщении в личку, комментариев. И в большинстве своем эти вопросы очень похожи один на другой. Поэтому отвечу в этом видео всем сразу и одновременно. Первое. Объясните, как это работает. Ну, слушайте, резиновая шея работает очень просто. Она же резиновая. А если серьезно, ваш разум и так управляет вашим организмом во всех мельчайших подробностях. Делает это на основе заложенной в органах программе функциональности и информации, которая загружена и хранится на осознанном и подсознательном уровнях в разделе «Я знаю, что я знаю». В упражнении вы допустили возможность прокручивания собственной головы на 360 градусов. И здесь ключевая фраза – допустили возможность. Тем самым дали команду своему разуму сделать так. Насколько подвижна стала ваша шея – это всего лишь результат моментальной работы разума. Но есть еще память тела, которая, собственно, и не дала вам возможности повернуть голову хотя бы на 180 градусов. Но если потренируетесь пару-тройку месяцев ежедневно, без лишнего напряжения, ну так играючи, то вполне вероятно, что у вас это получится. Второе. Второй вопрос. Как это можно применить в жизни? Послушайте, ну так вы и так применяете это в жизни, всю свою жизнь, каждый день. Кто-то представляет свои страхи, опасения. Очень ярко, и они реализуются. Кто-то создает различные заболевания таким образом. Кто-то переживает, волнуется, тревожится. Ну и тоже творит чудеса. Мыслительная энергия это очень мощное орудие. Направьте его в мирное русло. И если ваш разум на это предложение прямо сейчас вам кричит, как Станиславский: Не верю! Сделайте резиновую шею. И на практике, а не теоретически, покажите ему его же собственные возможности. Образное мышление работает у всех. И в это не нужно, верить или не верить. Перенесите этот навык на осознанный уровень, в раздел «Я знаю, что это работает». И результаты не заставят себя долго ждать. И с этого момента многие сомнения растворятся, как туман. Образное мышление действительно способно создавать полезные вещи внутри вашего тела и снаружи вашей жизни. Приучите себя думать конструктивно и оптимистично. А всем остальным мыслям давайте команду – стоп, это не то. И еще часто задают вопрос, провожу ли я индивидуальные сеансы и можно ли онлайн провести. Да, я практикующий клинический психолог, психотерапевт, гипнотерапевт. Провожу очные сеансы в Москве. И онлайн тоже провожу, если вы живете удаленно. Если удаленно, тогда будьте готовы к тому, что сеансы обязательно с видео. Обязательно. В WhatsApp, Skype, Telegram без разницы. Мессенджеров с видео на сегодняшний день, слава богу, очень много. И мы созваниваемся с любой точкой мира без проблем. Все подробности есть в ссылке профиля. Если есть еще какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь. Кроме вас, о вашей жизни никто не позаботится. А если информация это была вам полезна, лайкните. И мне будет понятно, что для вас это полезно, и есть смысл создавать подобные ролики и дальше. И, конечно, ваши лайки мне будут очень приятны. На сегодня пока все. Остаемся на связи. Живите с драйвом. Пока. Пока.